Рассмотрим еще одну задачу «Морской бой». Я специально выбрал вариант, в котором есть некая интересная особенность. Смотрите, есть две очень больших дающих цифры. 8 и 8. И остальные все мелкие. И внизу есть несколько крупных цифр. Ну, более крупных. 3, 3, 3, 3. Смотрите, что получается. В этих двух рядах с восьмерками расположено 16 клеток кораблей от всего их 20 Они а достающие 4 клетки расположены в этом ряду раз 2 и где-то 3 17 18 19 20 2 по 8 это 16 и еще по одному кораблю в этих тройках раз два во всех остальных как те которые остались белыми ничего нет простая море там где корабли быть не могут мы выяснили значит все эти единички ну прям нули пока не забыл все нули пробиваем чтобы потом уже не вспоминать про них восьмерки не трогаем об а единичках Или в двойках вертикальных ничего у нас не может. Вот такая стартовая картинка у нас. Здесь тоже ничего нет, потому что единичка у нас занята вся целиком. Так, смотрите. Ряд восьмерка. 8 кораблей. 8 клеток заняты кораблями. Это означает что? Что есть только всего 10? Это может быть только не меньше, чем 3 корабля и не больше. Три корабля и 2, 2 клетки между ними заняты морем. То есть, корабль, море, корабль, море, корабль. Все, 8 клеток. В этой строчке аналогичная картина. Так, смотрите, квадратик. Это, значит, центральная часть либо тройки, либо четверки, значит, и влево и вправо на одну клетку они как минимум продолжаются. Эти единички у нас закрылись. Эта единичка. Так, мы выяснили, что в этой клетке в ряду с восьмеркой может быть только два моря, все остальные корабли. Значит, здесь у нас тройка. Море. Здесь какой-то корабль начинается идет заканчивается где-то. И еще один корабль начинается с краю, где-то между ними есть разрыв в виде моря. Какой длины корабли, пока не знаем. Единичка. так Море, значит, здесь опять целиком корабль помещается. И здесь какой-то корабль начинается. Вот эти два корабля какие-то смыкаются между ними пустое море. И здесь два корабля идут друг к другу, и где-то между ними есть разрыв. получается Как раз получится по 8 клеток. Так, что еще у нас пока? Нарисовалось, да, смотрите, в этом три, три. 2 тройки. Раз, два, три, четыре. Четыре у нас есть клетки, еще должны быть две клетки. Здесь в этом пустом месте две клетки заняты кораблями. Но это не может быть двухпалубные, потому что мы не можем расположить его ни горизонтально, ни а единички, ни вертикально. Значит, два однопалубных, они могут быть вот только так по диагонали, чтобы они друг другу не мешали. Так, дроги закрылись, и эти единички тоже благополучно закрылись. Дальше, для этой тройки последняя одна одноклубная вот здесь яичко закрылась и осталось для этой тройки рисуем два корабля и что у нас осталось не, не расставлю у нас осталось либо вот здесь 4 плюс 2 а здесь внизу дайте сказать такой вариант сначала здесь 3 здесь 2 здесь 4 Неинтересно, мы сразу угадали. Ну, собственно, было всего два варианта, но мы сразу нашли правильный. Второй вариант, если мы начнем рассматривать, он получится здесь трехпалубный, а здесь тоже трехпалубный и получится четыре трехпалубных, ни одного четырехпалубного. Ну, бывает так, что бывает и так, что с первого раза угадывается верное решение.